Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Скажите, можно ли сказать, что демократы загнали себя в угол? На данный момент да. И если бы выборы были завтра-послезавтра, я бы вообще был абсолютно спокоен. Но, к сожалению, до выборов еще далеко, или, к счастью, кстати говоря, никто не знает. Поэтому произойти может все что угодно. Тем не менее, даже многие левые авторы и аналитики разводят руками и говорят, что неделя прошлая была победной для президента и республиканцев и катастрофической для демократов. Ну и теперь немного подробнее, хотя вы наверняка уже тоже все без меня знаете, но давайте еще раз взглянем на эту неделю. Я, как обычно, благодарю Полину Волкову за помощь подготовки выпуска. И начну я не даже с демократов, а с президента и с его обращения ежегодного. Да, State of the Union, обязательная речь, которая была перечислением успехов. И успехов-то, в общем-то, вполне реальных. Это не то, что что-то было президентом вымышленное и так далее. К этому я еще вернусь позже. Экономика на подъеме – это так, Потерянные предприятия восстанавливаются, безусловно, безработица самая низкая с 70-х годов, верно. Самая низкая среди чернокожего населения испаноязычного за всю историю вообще, это тоже верно, поскольку там статистика, как я понимаю, по данным Heritage, идет тоже с 70-х. Поэтому, когда говорят, что это самая низкая безработица в истории, то ничего страшного в этом нет. В истории статистики, да, она действительно самая низкая. Так оно и есть. Сокращение регулирования в области добычи полезных ископаемых нефти, газа и так далее, вывела Америку на первые пози на ведущие позиции. Армия модифицируется. И, помимо того, предпринимаются все новые и новые усилия по улучшению системы образования, выборы школ, поддержка черных колледжей. Черное население на самом деле действительно получает, как я уже сказал, и рабочие места, и Способ получения и образования, и плюс рост заработков. Но это не только, кстати, черных касается, но не будем забывать об этом. Кроме того, президент отметил, естественно, внешнеполитические успехи, которые налицо. И готовность поддерживать борьбу за жизнь, так ее назовем, ужесточение по абортам, поддержка второй поправки назначения судей конституционных. И конституционалистов. И важный момент, на самом деле, это упоминание законопроекта, который будет Том Тиллис, сенатора, сейчас пытаться провести, хотя у меня большие опасения на его счет, но тем не менее. Очень хороший законопроект, очень хорошо, что президент о нем сказал, согласно которому, если ваши родственники, не дай бог, конечно, пострадают от политики так называемых городов-убежищ, вы знаете, что это такое, не буду напоминать, то вы имеете полное право эти города убежище привлечь к суду. Юристы-консерваторы уже давно призывают к подобному законопроекту, потому что как только пойдут иски от людей, которых, к сожалению, очень много, чьи родственники пострадали или, к сожалению, вообще были убиты нелегалами, которые получили раздолье, приволе и все прочее в таких городах, то руководство этих городов, получив по карману, ну, немного там начнет что-то думать. Хотя, конечно же, всегда есть опасность судей, но это опять возвращает нас к важности судебных назначений. То есть, в общем и целом, хотя, да, выступление президента походило на победную реляцию, но оно было оправдано. Более того, когда Heritage тот же самый провел свой собственный факт-чекинг, то практически все подтвердилось. Более того, даже выяснилось, что в чем-то Трамп оказался поскромнее, чем можно было говорить, прежде всего, в количестве восстановленных предприятий. Их там не намного, но больше, чем там 12 тысяч, почти 13. Но при этом, чтобы вы не думали, что Heritage что-то такое, однозначно хвалит и соглашается со всем, что говорит президент, покритиковали его за нежелание говорить о растущих расходах и растущем долге, и о том, что в разговоре про инфраструктуру Трамп по-прежнему исходит все-таки из того, что это должно быть через государственный сектор, а не через частный. Так что критики здесь Трамп тоже удостоился. Ну и по мнению экспертов Heritage, все-таки армия недостаточно быстро модернизируется. Я в кои-то веке, хотя обычно, когда Heritage критикует Трампа, я с ним соглашаюсь. Здесь на самом деле... В кои-то веке, повторюсь, даже за президента заступлюсь, не то, чтобы ему это было нужно. По поводу инфраструктуры, да, это момент критический, по поводу армии можно побыстрее. А вот то, что касается расходов, здесь я согласен, что Трамп, увы, не делает достаточно. Но, с другой стороны, от него нужные инициативы исходит, И он пытается сократить все расходы, но... Есть такое понятие, как федеральное агентство, которое он не может никак урезать, они конгрессу вообще-то подчиняются. И второе, то что вот сейчас готовится очередной проект бюджета, который запланирован, да, некоторые расходы увеличение, например, это, это, это как раз хорошо, финансирование пограничной службы, но с другой стороны планируется и очень серьезное сокращение по ряду пунктов и международной помощи, что давно надо сокращать, и ряда программ. Однако, хотя Трамп за это сокращение, но, увы, велика вероятность, что этот бюджет, прежде всего, Палата представителей затормозит. Поэтому здесь Трамп оказывается в ситуации, схожей с Рейгодовской, кстати говоря. Даже при том, что вроде бы у Трампа больше поддержки через Конгресс, но новые недостаточно. Что он бы может и, да и не может быть, судя по всему, и хотел бы пойти на сокращение, но не получается. Но вот, тем не менее, как я уже сказал, в остальном проверка фактов, она в пользу президента. Что делают в такой ситуации демократы? Ну, вы знаете, нормальные люди в такой ситуации должны, может быть, стиснув зубы и через не хочу, сказать, что да, политика работает, мы бы могли сделать все еще лучше, но главное, что она работает. Демократы ведут себя уже как какие-то, ну, даже не знаю, детей обидишь таким сравнением, но однако когда Пелозе сидит э, с кислой физиономией, а потом долго рвет бумажки, которые, ну вроде бы это речь президента, хотя мы не знаем, что там у нее такое было. Может, там ее последние рецепты на какие-то средства, не знаю, какие. Но, в общем, она их долго рвала. Мы это все видели, это было довольно-таки отвратительно, прямо скажем. Политик такого калибра, вне зависимости от своего отношения к действующему президенту, вести себя так просто-напросто не имеет права. А дальше пошел многочисленный факт-чекинг, где, ну, либо какие-то придирки совершенно незначительные, либо, учитывая, что придраться в ряде случаев ни к чему, то вот это вот новая, ну, как новая, она старая, на самом деле, песня, что на самом деле это не Трамп, это все Обама. То есть, вот, призрак Обама, он, оказывается, до сих пор страну это управляет, а Трамп, вот все, что плохое, это Трамп, а все, что хорошее, это призрак Обама. Получается так. Ну, оставим это на совести демократов, тем более, что э, мало того, что только что они столкнулись с выступлением президента, и, повторяю, ситуации, когда э, они видят, э, они видят, тут нельзя не видеть, успехи действующей партии и политики этой партии. Далее, с чем я вас поздравляю, наконец-то закончилось все это безобразие с импичментом. Конечно, демократы еще какую-нибудь глупость придумают, они это мастера. Но, по крайней мере, сейчас это все завершилось. И демократы, да, самые эффектные, я немного нарушаю хронологию, но я приберегаю напоследок. Еще показали нам, что они готовы противопоставить президенту на своих очередных дебатах. Дебаты были, естественно, отвратительные. Я не буду подробно даже в этот раз их разбирать. Три момента выделил. Ну, во-первых, все они, демократы я имею в виду, опять повторяли про расизм, про репарации, про все такое прочее. Между тем, как все мы видим, хотя это было тоже при Рейгане, раз уж сегодня такие параллельно напрашиваются, что, как говорил сам сороковой президент, лучшая правительственная программа – это работа. И когда политика нынешняя приводит к, к росту рабочих мест и, к росту заработка у чернокожего населения, то сами по себе разговоры о расизме, о репарациях, они вообще должны отпадать. Но, естественно, демократам это не невыгодно, потому что черные самостоятельные, которые могут думать, могут выбирать и могут понимать, что социализм лезет в их карманы, они вряд ли будут голосовать за демократов, да еще с их стремлением те самые школы, которые можно выбирать. Вы знаете, что демократы хотят это дело сворачивать, а чернокожие население очень озабочено в этих школах. Так вот, при таких условиях чернокожие, конечно же, не будут голосовать за демократов, а пусть не массово, но все-таки будут понимать, что и как. И этого демократы не хотят, поэтому образ жертвы и постоянные упоминания расизма, расизма, кругом расизм и так далее, им очень выгодно и Это нам повторили и дебаты, где все про этот расизм говорили, и все им стращали. Момент, который самый был удручающий в этих дебатах, это то, что, ну, ожидаемо, он все равно удручающий, если, не дай бог, конечно же, но демократы побеждают, то разумным судьям, на четыре года минимум придет конец. Потому что все, что они нам рассказывают, это то, что э, надо расширять Верховный суд, как мэр Пит нам говорит. Э, надо сажать туда судьи, которые будут э, не следовать Конституции, а находить какие-то особые еще права вне Конституции, э, чего у нас хочет э, и Джо Байден, и Клобучер, и так далее. И более того, они все вроде бы, заметьте, повторяют, что вот им обязательно нужен судья, нужны судьи, которые следуют тому самому решению 73 года, а именно о, об абортах, что вот это для них проверка и что вообще судьи должны уважать прецедент. Но при этом Клобучер, она тут же говорит, что надо... Лобача, насколько я помню, надо отказываться от решения по Citizen United, которое сняло ограничения на финансирование предвыборные какие-то вложения от различных компаний. То есть старая поговорка, вы уже определитесь, что там надевать, а что снимать, она здесь работает. Если демократы нам уверяют, что они уважают прецедент, но при этом прецедент им удобный, с -го года они хотят сохранять а неудобные 2010-го, они хотят убирать, ну, как им можно и верить. А ответ очень простой. Кларенс Томас опять его дал ну, не раз и, и, и не два. А именно, что судьи должны вообще заботиться не о прецедентах, а о Конституции. Смотреть, прежде всего, туда. Но демократов это не волнует. Поэтому, если они, повторяю, не дай бог побеждают, то судейская система будет в очень, в очень плохом состоянии, и это лишний повод их к ней не допускать. Ну и, конечно же, все их заверения о том, что Сулеймане вот, не надо было убивать, потому что не было опасности и так далее и тому подобное. Меня это даже не удивляет, потому что это вы знаете, продолжение во многом их и внутренней политики. Вот это вот их борьба с оружием, эти постоянные заверения о том, что надо с, про, правила самообороны менять, вот так и здесь, то есть пока у них нет, условно говоря, если человек тянется за пистолетом и даже его достает, то это не опасность, а вот если он приставил к вашей голове пистолет, то уже нажимает на курок, тогда надо реагировать, но боюсь это поздно. То же самое произошло и с Сулеймани, по моему мнению, поэтому их это постоянная шарманка, что нет, не было опасности, еще, еще такое и так, и так далее и тому подобное, но все привычно. А, так что дебаты, как обычно, были катастрофы. Но перед этим все мы, конечно же, получили огромное удовольствие от того, что происходило в Айове. Это, повторяю, я оставил напоследок. Потому что здесь мы увидели, как э, э, демократы приехали туда, и заверяя нам, что вот готовый фронт-раннер, то есть потенциальный фаворит это Джо Байден, сейчас он победит, и, и... потому что, когда стали считать голоса, то вдруг выяснилось, что что-то там не сходится, что-то не получается, каждый стал говорить о своей победе, и мы с вами столкнулись с весьма и весьма прискорбным, на самом деле, для Америки моментом. Когда партия, ну, ведущая, там, откровенная, я не знаю, там, что, что правда, что неправда, и на самом деле не в этом дело, но пыталась э, до последнего скрыть результаты, как-то их пересчитать, э, потому что то, чего хотел партийный эстеблишмент, не сработало. Байден э, проиграл по всем пунктам, и, судя по всему, э, проиграет снова. Ну, посмотрим, конечно, в среду, в Нью-Гэмшире-то Нью будут у нас э, выпадать а победили Берни и тот самый мэр Питт. Но, хотя Бутиджи, вроде как, победил там с небольшим отрывом, тем не менее все понимают, что э, реальный победитель – это Сандерс. И вот тут э, демократы схватились за голову. Э, если даже Крис э, Мэтьюс, Весьма отвратительная, на мой взгляд, личность с MSNBC, человек, который прославился своей знаменитой фразой, но ну, много чем прославился, со знаком минус, но о том, что у него что-то там, что, простите, но ну, так и говорил, что-то там в штанах происходит, когда он смотрит на Обаму, от восторга. А, так вот, он вдруг заговорил о том, что социализм это очень плохо, что социализм нам не нужен, и то, о чем говорил и президент в своем обращении, а именно, что социализм уничтожает и все, все на своем пути, вдруг и демократы спохватились, но поздно. Теперь спасать ситуацию уже им очень и очень тяжело, потому что пропихивать Байдена как якобы умеренного и продолжателя Обамы уже сложнее. Уоррен тоже уступает, Бутиджича, они, а я думаю, побоятся на него все-таки ставить, мэр небольшого города, геи, демократ хоть у нас и за геев, но все-таки не настолько, будем уж откровенны. И Сандерс, да, получается, что у него на данный момент путь открыт. Посмотрим, какие методы будут использовать ослы, я имею в виду партию, но сейчас они, конечно же, загнали себя в угол. Их заигрывание с левой идеологией их настигло, их теперь реальный фаворит это Берни Сандерс, последовательный социалист, любитель всех коммунистических режимов и так далее и тому подобное. И себя позиционировать как партия, которая вроде бы умеренная, которая вроде бы противостоит ужасному правому радикализму сейчас невозможно. К чему все это приведет, я не знаю. И, с одной стороны, это кризис, очень серьезный, подразумевает полный разброд внутри партии, но радоваться я, к сожалению, не стал. Знаете, когда в 2016 году лидировал Трамп, то многие предсказывали поражение республиканцам и полный крах партии. Тем не менее, мы видим, что получилось. А если нечто подобное случится с демократами, то это будет, конечно, вот это э, будет очень плохо, потому что если все демократы все-таки объединятся вокруг социалиста-Сандерса, то последствия будут весьма плачевны не только для Америки, увы, э, и, и ах. Поэтому надо стараться, чтобы вот этот кризис он продолжался как можно дольше, чтобы внутренние разногласия не партию разваливали и, и продолжали разваливать. И знаете, как сказал британский историк Андрю Робертс перед выборами в Британии, лейбористы должны не просто проиграть, они должны быть унижены своим поражением, чтобы сделать хоть какие-то выводы. А с демократами вот то же самое. Я в сотый раз говорю, не мне вам указывать, за кого голосовать, но в нынешней ситуации их надо унич... не просто уничтожить на выборах, а еще и унизить, чтобы э, неповадно было вести себя так, как ведут себя они. И да, заканчиваю, но еще одну мысль выскажу. В этом плане, кстати, интересно, кто демократов может спасать. Знаете, я на прошлой неделе, вы помните, защищал Болтона, и я сейчас повторю каждое слово, но не буду этого делать, потому что времени нет. А вот заметный Ромни я заступаться не буду. Мне не очень по душе уж совсем хамские выпады в его адрес. Но, в отличие от Болтона, Ромни был консерватором полгода, кажется, перед выборами. И 2012 -го года, который он, как вы помните, сдал практически, и он и Пол Рай. И в такой ситуации он воспринимался всегда как вот это самое воплощение истеблишмента. Поэтому меня не удивили все эти его манипуляции, то, что он там будет за это голосовать, за это не будет голосовать и будет поддерживать импичмент. А вот те, кто считают, что это его политическое самоубийство, нам за это торопится. Потому что явно, если происходит худший вариант, и вдруг, не дай бог, опять же, но Трамп проигрывает, то республиканский эстеблишмент, увы, будет строить дальнейшую свою политику вокруг Ромни. Чего делать не надо, конечно же. Если Трамп выигрывает, то эстеблишмент будет, ну, может, не самого Ромни, но вокруг него пытаться готовить кандидата на 2024 год, чтобы не было однозначного продолжателя традиции Трампа. Боюсь, что такое более чем возможно. Этого тоже нельзя на самом деле допускать. А вот третий вариант, он может показаться вам очень странным, но я считаю, он вполне реальный. Это то, что если пойдет Сандерс, и он, как мы все надеемся, терпит полное поражение, то Ромни запросто может стать демократом. И тогда вокруг него будет как раз формироваться вот якобы такая умеренная демократическая новая сила. Я вам скажу больше, если, например, в 2024 году мы вдруг увидим с вами э, республиканский тикет, это, например, Десантис Хейли, то со стороны демократов вполне может быть э, ситуация, там, конечно, не знаю, как это будет, но я бы не удивился, если, например, Мишель Обама и Ромни. Я бы не удивился, повторяю еще раз. Но это все далеко. Забегая вперед, посмотрим, что и как. Пока порадуемся за эту неделю, когда республиканцы выиграли, а демократы были и во многом благодаря собственной политике загнаны в угол, мы ну будем надеяться, что к выборам ситуация повторится и заявит Эндрю Робертс, который я чувствую буду в этом году еще не раз повторять, что он целиком и полностью себя оправдает. Здесь я умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему забыли Блумберга? А что, Блумберг, сука, он там, 6 голосов, что ли, получил? Я я не знаю. Да, сейчас вкладывает Он получил 9%, по-моему. Да, но ну, я все, не думаю, что Блумберг все-таки это реальная сила. Ну, потому что богатый белый миллиардер, это будет интересно, да, со стороны. Но мне кажется, что демократический эстеблишмент все-таки на это не пойдет. Хотя, как крайние меры, чтобы остановить э, Сандерса, м, наверное, да, они будут пытаться прибегать уже не к Байдену, а к Блумбергу. Это вероятно. Ну, э, Сдается мне, что... Мне почему-то кажется, я не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что они подойдут к съезду Демократической партии без явного кандидата, без явного лидера, потому что Блумберг все таки делает ставку на супер вторник и вкладывает колоссальные деньги мы уже знаем статистику там за 300 миллионов уже заплатил э, потратил денег и я боюсь что ну сандерс очевидно выиграет нью хэмпшир непонятно что произойдет в неваде непонятно что произойдет в южной каролине на которую так рассчитывает джо байден в Нью-Геймшире похоже ну мы завтра собственно уже будем, хотя не уверен что завтра мы будем знать, поскольку как-то странно у них все это проходит у демократов неделю уходит для того, чтобы а, выяснить кто же все-таки победил на праймерис. так вот я боюсь, что они к съезду подойдут без очевидного лидера, потому что все наберут, вот тут Бутыч уже имеет 14 делегатов Сендерс 12, сейчас Сендерс получит наверное больше делегатов дальше байден рассчитывает что-то получить но ну, она а супер вторник майкл блумберг рассчитывает получить а там будет разыгрываться 40 процентов всех делегатов и подойдут они без лидера и тогда уже съезд а, как мы знаем уже это стало известным а, клинтон и там расставили своих людей на ключевые точки своих бюрократов на съезде и чем все это закончится кого они предложат то есть номинанта может предложить съезд не те кто принимал участие в в праймарис а просто человека совершенно любого какого-то это конечно звучит немножко забавно если вдруг, <laughs> вдруг мадам пенсию появится в качестве номинанта но исключать ничего нельзя исключать ничего нельзя да Про... но тут я не удержусь все-таки не забывайте что вот эта вот буйная публика вокруг берни они пока только говорят но я бы не исключил того что взрывы какие-то насилие и так далее на съезде будут и мне бы этого не хотелось конечно же потому что, повторяю пострадают люди которые не имеют к этому отношения но напоминаю если повторится 68 год то это по демократам и ударит в конце концов. Что я тоже на самом деле не исключаю. Но Иван, как бы, а, и демократы для себя решили и, так сказать, уже знают, что они не выиграют президентскую президентские выборы в этом году. И, и я считаю, что Трамп будет переизбран на второй срок. Я думаю, что и большинство американцев это понимают, поэтому ну это такой спектакль будет разыгрываться мы же говорили о том что главная задача демократов сейчас состоит в том чтобы отнять сенат получить большинство в сенате потому что для них это смерти подобно поскольку о, идеи предлагаемые демократами не находят такой широкой поддержки и законопроекты они провести не могут то единственная надежда их это суды. Ну, как вы знаете, уже 191 федеральный судья назначен утвержден Сенатом, наз... ну, предложенный президентом два человека, мы говорили, это уже Горсич и Кавана, ну и на очереди еще как одно как минимум, а то и два места в Верховном суде, поэтому для них это смерти подобно. Поэтому, конечно, распрощавшись э, с мечтой о Белом доме, они будут прилагать все усилия для того, чтобы пытаться отобрать Сенат. Давайте мы сделаем перерыв. Буквально несколько минут, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу ЧАС Ивана Денисова. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. В да вы извините, я еще буквально два слова. Так вы надеетесь, что этот негодяй Блумберг не нагадит в нашей стране? я надеюсь да будем надеяться что он не станет президентом ну, это, второй Сорос. это ну может быть не совсем все-таки у блумберга отношение к израилю принципиально ну, отличается ну, от может, соросовского общем, но маскируется. Он еще страшнее спасибо большое за ваше мнение добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте, здравствуйте. Скажите, вот э, прошли э, премь, премьерс э, в, в, в Айове, и как выяснилось там, э, система компьютерная подвела э, демократов, а не кажется ли вам, что это был пробный шар того, что может произойти в ноябре? Они же тоже могут запустить эту систему, и вы, в итоге мы пойдем голосовать за Трампа а получится Гукетич. Э, не может быть ли такое? А ты, через демократов, все можешь ждать. Спасибо. Ну, да, к сожалению. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я-то вижу в этом еще другую опасность. Потому что после, вот, после того, что было в Айове, если кто-то начнет говорить о российском вмешательстве, его уж серьезно не воспримут. И я понимаю, почему. А тем самым дорога-то открывается. Та самая известная история про мальчика, который кричал волк, она может оправдаться. Я еще раз повторю, я абсолютно не верю, что это вмешательство повлияет на результаты, но то, что оно может быть, и то, что его проигнорируют именно из-за, простите, дебилизма демократов, это вероятно. Я вот так это вижу. Ну, кстати сказать, конгрессвумен из Техаса Шейла Ли, Джексон Шейла Ли, она заявила о том, что это в происки русских войев, уже официально заявила давайте попробуем принять следующий звонок, talking. добрый день. Алло? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Извините, у меня к вам такой вопрос. А если вдруг Дональд э -э -э, э -э, не захочет баллотироваться больше, или как-то вот так получится, что... Ну, обстоятельства... Ну, like, ну, не захочет, поменяется желание. Вот кто из... -из республиканцев, вы думаете, мог бы еще бы баллотироваться. Я послушаю по радио. Спасибо. Ну, я не думаю, что до этого дойдет все-таки, после таких э, боев, ну, с чего ему уходить. К Трампу как не относись, но, знаете, как Линкольн говорил про Грант, он сражается. То же самое и, Трамп, и к Трампу относится. Поэтому я не думаю. Де мой любимый, пока его до 2024 года, конечно, не надо трогать. Пусть он набирает обороты, так что не, я думаю, сейчас э, дру, другого варианта не видно Давайте теперь немножко на другую тему Стив Беннон вновь возвращается вновь мы с, видим его интервью на телевидении, вот об этом поговорим да, так получилось, что вопрос по желанию уважаемой слушательницы в прошлом выпуске услышал не только я, а Of all people, как говорится Билл Билмар левый вполне телеведущий. Ну и к этому мы еще вернемся. Так вот, и Бенна, ну, хотя наш сегмент называется Возвращение Стива Беннона», но ну, по большому счету, он никуда и не уходил. Но вот его интервью, я смотрю, оно уже действительно наделало много шума и есть от чего. Но, как говорится по порядку, Беннон – это человек очень интересный и, наверное, самый, я не говорю, хороший-плохой. И более того, если вам покажется, что из этого моего монолога вы не услышите моего отчетливого мнения, то неудивительно – Потому что сформулировать четкое мнение о категории «нравится», «не нравится» в вопросе Стива Беннона практически невозможно. А, так вот, Бендон человек, прежде всего, интересный. И пытаться к нему как-то налепить определенный философский, идеологический, какой угодно ярлык практически невозможно. Дело в том, что ну, в основе там все-таки консервативные настроения и интересы. Но для Беннона главное, судя по тому, что мы наблюдали и наблюдаем, главное это не столько его воплощение в жизнь определенной философии, сколько победа над противником, его противника запутывание и успех прежде всего через уничтожение врага. Поэтому... Когда Беннан на пути войны, на тропе войны, когда он атакует, когда он либо идет в лоб, либо, наоборот, какими-то своими обходными путями работает, он совершенно безукоризнен, и можно его ругать за это, можно его хвалить, но здесь он безупречен. Не всегда, конечно же, у него были свои проколы и ошибки, вспомните того же Роя Мура, например. Но в основном у него все получается. Но когда Беннон пытается воплотить какую-то последовательную систему, то вот здесь уже все не так хорошо и не так блестяще. Демократы очень любят подавать Беннона как какого-то там антисемита, дремучего реакционера и хронического неудачника, что вроде в бизнесе не преуспел, и в документальном кино, и в «Белом доме» не задержался. Но это все не так. Хотя можно, наверное, увидеть в этом определенную долю истины. Но Беннон, помните, вам рассказывал про то, как теория термитов и белых слонов она переносится на политику. Вот Беннон – это такой идеальный вариант термита. Да, довольно-таки здоровый такой термит. И все-таки он часто мелькает на экранах. Но это человек, который меняет политику все же больше изнутри. Поэтому, когда он занимался документалистикой, его фильмы, может, не собирали Оскары, э, премии и большие деньги, но он был вполне достойным конкурентом Майкла Мура. И я по сей пор считаю, что то, что он снимал, это было действительно сильное. Фильм про движение Купая, это шедевр документальный, на меня он сильное впечатление произвел в свое время. И я вам его рекомендую. Это вот Беннон настоящий. Когда Беннон появился в штабе Трампа, мне это не понравилось, потому что после смерти Брайтборта в Брайберт там Беннон успел со многими испортить отношения. И хотя разговоры о его антисемитизме, ну, они, конечно, сильно преувеличены, и известно, что он на себя позиционирует другом Израиля, и таким и является, но, как бы то ни было, это был человек, который не столько объединял, сколько разъединял. Однако его агрессивный подход и ставка на популизм, они, как видите, себя оправдали. И во многом благодаря ему Трамп победил, это неизбежно. Но проблема в том, что дальше, на самом деле, находиться около Трампа Беннону не стоило. Потому что, я еще раз повторяю, Беннон хорош только для, как разрушитель. И хотя, да, он пытался налаживать отношения с консервативным движением, где все-таки его недолюбливали, и вроде бы позиционировать идеи своего наци... националистического экономического подхода через протекционизм и повышение даже налогов на определенную часть населения, в чем вы видите, он, перес... ну, более преуспевающих. В чем вы видите, он даже перекликается, кстати, с левыми. Но все это привело к тому, что да, из Белого дома он в конце концов ушел, и, повторяю, это было хорошо. А то, что у них там был какой-то конфликт с президентом, это вроде успокоилось, и теперь Беннон стал такой блуждающей пулей, то есть там, где он оказывается, там что-то интересное происходит. Можно сказать, здесь мы не можем быть уверенными, насколько в том его роль или то, что он просто оказывается в нужном месте в нужное время, но что получается, что получается. В Америке, да, у него в последнее время вроде бы не так клеилось, но, посмотрите, появился Беннон в Европе и начал себя, создал там даже такое небольшое вроде бы движение в Брюсселе под названием The Movement, которое должно поддерживать популистские правые движения на, на континенте и хотя многие из этих популистских партий как-то стараются от него дистанцироваться э, как например э, шведские демократы которых вам рассказывал там джимми окисон но не очень стремится общаться с Бенноном. хотя беннон реагирует спокойно и наоборот партию продвигает э, шведских демократов. но что мы видим э, по прошлому году партии правой популистки, они резко возросли в популярности. И тот самый Окисон, хоть он, повторяю, и от Беннона открещивается, однако и сейчас его партия самая популярная в Швеции, и то, что Беннон постоянно говорил и высказывался в их поддержку, это все-таки, думаю, сказалось. Если совпадение, повторяю еще раз, Значит, Беннон знал, на кого ставить. Это опять факт в его пользу. Беннон сейчас, у него есть свои люди и в Бразилии, Никто не кто-нибудь а Эдуардо Болсонаро, сын президента, и сам довольно-таки авторитетный политик. И то, что делал Беннон на Тайване, это до сих пор под вопросом. Я вам говорил об этом в прошлый раз, но повторю еще раз, что когда в 2018 году, да, действующая партия более прозападная, хотя и достаточно левая, ну по тамошним меркам, демократически прогрессивная проиграла местные выборы Гоминдану, то после этого там появился Беннан и стал активно продвигать партию именно демократически прогрессивную, говоря о том, что Гоминдан он более нацелен на сотрудничество с Китаем, а партия правящая они более нацелены на Запад. И после этого вдруг появился этот скандал в Австралии, вы помните, и припомнили то, что Беннон, хотя со, со спецслужбами у него отношения сложные, к этому мы еще вернемся, но вообще-то он там с ними тоже имел связи, и заговорили о том, что во многом победа, а победа случилась на Тайване, демократически прогрессивной партии, и оглушительное поражение Гоминдана, многих э, удивившее, здесь опять не обошлось без Бенна. Снова мы можем сказать, что это совпадение, он просто там оказался в нужном месте. Но опять, значит, он знает, на кого ставить и кого выбирать. И это снова факт э, в его пользу. И э, после своего... Тайваньского успеха, вне зависимости от того, какую роль он там сыграл. Вот Беннон появляется на американском телевидении у Билла Мара. Мар – человек довольно-таки своеобразный. Он, знаете, мне напоминает «Часы сломанные». Он действительно два раза показывает точное время. Он достаточно дружелюбен к Израилю. И ну, по крайней мере, был, редко его смотрю в последнее время, и весьма критичен к исламу, и часто, это уже получается третий раз, но это исходит из этих двух пунктов, часто критикует коллег за то, что они не привлекают консерваторов. В остальном, конечно, левак на всю голову. Так вот, свою такую дуэль с Бенноном Мар, по моему убеждению, проиграл. И не только по моему убеждению, многие либералы, я прочитал ради интереса, взвыли, что зачем Мар позвал Беннона, он полностью казался не способен дискутировать с ним. А Беннон, если вы посмотрите эти 12 минут, он выстроил дискуссию очень умело, что указывает на то, что он, конечно же, такой стратег очень серьезный, потому что он сразу же уже в начале обезоружил своего собеседника. Это всегда выбивает и стол, сбивает с толку. Потому что если Мар хотел по поговорить об импичменте, о том, что Трамп собирается мстить и чуть ли не будет диктатором, то Беннон вдруг быстро сказал, что э, он э, ему симпатичен Берни Сандерс, что он видит Мара на посту советника Берни Сандерса и что окажитесь Сандерсу власти, эстаблишмент будет точно так же ему мешать. И более того, Беннон еще и сослался на комитет Черча, который вообще консерваторы критикуют. И Рейган, кстати, его критиковал в свое время, который в 70-е годы очень сильно ограничил деятельность спецслужб. То есть Беннон за несколько реплик показал, что он не вот действует в рамках какой-то определенной идеологической установки, и сразу же выбил у Мара целый ряд потенциальных козырей из рук. А именно, что истеблишмент против как Трампа, так и Сандерса. И что спецслужбы, они нацелены против, по версии Беннона, против популистов вообще. И в дальнейшем после этого Мар, по моему мнению, так уже и не оправился. И когда он начал вот эту новую любимую песню «Левых петь», о том, что коллеги выборщиков это плохо, а Беннон ему напомнил, что это называется республика, и дальше заставил Мара признать в том, что он что -то практически против этой самой республики, когда Марс сказал, что вот, но это республика с каким-то там с плохим основанием, опять понятно, чье преимущество здесь, патриота Беннона, который уважает то, на чем стоит Америка, или его собеседника. И единственный, пожалуй, момент, когда Мар мог взять верх, это когда он как раз стал говорить о госрасходах, которые растут при Трампе и больше, чем при Обаме, и что движение «Чаепитие» почему-то ничего не делает. Это был хороший довод, и он мог бы Беннона на этом поймать. Но тут же сам все испортил. Потому что Марк заговорил о том, что это все потому, что Обама был черный, а Трамп белый. И как только диалог из действительно серьезной плоскости а, а, важных вопросов, связанных с экономическими, перешел в стандартную эту расовую спекуляцию, то Март, что называется, прострелил себе ногу, ну, потому что Беннон уже, видно, с ним не может говориться на уровне серьезном так как Мар прибегает к совершенно противоположным методам ниже поиска, как угодно это называть. То есть Беннон, показав себя человеком вроде бы не последовательным консерватором, не последовательным республиканцем, а тем, кто поддерживает прежде всего какие-то популистские силы и выступает против эстаблишмента. Он Мара просто-напросто уничтожил, на мой взгляд. Если вы посмотрите, у вас другое мнение, ну, пожалуйста. Что это означает? Ну, это означает, что Беннан, я не думаю, что он останется в Штатах. Я не думаю, сейчас повторю, объясню, что я имею в виду. Я не думаю, что он будет участвовать серьезно в нынешней кампании президента. Хотя, возможно, к нему все-таки обратятся, учитывая его успех. Почему я сказал? Ломать он может, защищать у него получается хуже. А нынешняя кампания Трампа должна строиться вокруг демонстрации его действительно реальных заслуг и их защиты. У Беннона с этим не очень хорошо. Куда он отправится дальше? У меня есть идея, и даже не я ее озвучил. А некоторые мои друзья правых взглядов в России, они полагают, что было бы очень неплохо Беннона пригласить сюда. Идея очень хорошая на самом деле. У Беннона представление о России, в общем-то, правильное, а выводы не очень правильные. Его любят записывать в путинофил, это не так. Он говорил, что Путин – это криптократ и вожак такой же банды криптократов, но что он очень умело манипулирует популистскими идеями и национализмом, и поэтому он закрепился в России надолго. Здесь Беннон прав по всем пунктам. И поэтому, как считал Беннон, с ним конфликтовать с Путиным не стоит, а надо искать точки соприкосновения. Здесь, я считаю, он не прав, но дело сейчас не в этом. Дело в том, что наша оппозиция, которая панически боится американского и вообще западного консерватизма и популизма, повторяя найденный мной же ход, подобно Биллу Мару, стреляет себе в ногу. И если кому-то придет в голову обратиться к Беннону, то да, будет много шума, что американцы опять нам что-то навязывают и так далее и тому подобное. Но я полагаю, что это был бы очень разумный ход, и если Беннон с какой-то партией связался, то, повторяю, правый, естественно, не дай бог, левый к нему обратиться, то тогда, может, и либо что-то получится благодаря ему, либо, учитывая нюх, чутье, как угодно это называется, Беннона, он, по крайней мере, укажет, с кем в России нужно иметь дело. Но, повторяю, я очень боюсь, что этого не произойдет, как бы это сказать мне помягче о соотечественниках-оппозиционерах? но в общем, определенной части мужской анатомии у них не хватает, к сожалению. Поэтому, видимо, Беннон продолжит свою термитскую работу в западных странах. Но, повторяю, как термит, который меняет изнутри политические партии и наше представление о политике, он добился огромных успехов. Это безусловно. Как человек, который несет идеи определенные, он не сделал, по моему мнению, ничего. Что важнее, решать вам. Я повторяю, его, может, не очень люблю лично, но пришел к выводу, что уважать такого человека надо. И что консерваторам, даже если они могут с ним расходиться по целому ряду пунктов, такие разрушители, они, безусловно, нужны. Поэтому здесь, я думаю, прервусь. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Ой, Еще раз большое спасибо, большое что, -то что, -то что -то вы согласились что на мой звонок. Большое спасибо, быстро. А вот у меня такой вопрос еще. Что-то меня сегодня понесло насчет инбёрсмента и насчет дальнейших, так сказать, выборов. А, значит, смотрите, а это может быть такое, если Трамп не наберет а, достаточно голосов, количество, может быть, он может эндорс Майкл Пенс, и они опять, мог, может быть, будут вместе работать, или, а, или возможно, все-таки что. Ну, да нет так к сожалению не бывает или он выигрывает или проигрывает тут двух третьего варианта не может быть да, абсолютно верно или то есть будет два кандидата один кандидат от демократической партии другой кандидат от республиканской вот кто наберет большее количество выборщиков тот и победит на выборах а, так сказать друг другого третьего не дано и как всегда не хватает времени поговорить об оскаре а Единственное. Вот — В следующий раз, я думаю, все-таки мы это обсудим, тема интересная, там было много смешного, и mm -hmm. кое-что интересное, и я бы вам еще про один фильм рассказал, ну, это такой мой анонс тогда на будущий выпуск, Давай. сегодня, да, уже не успеваем. — Обязательно поговорим об этом, поскольку при... Марксистская фраза прозвучала, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Да, мы узнали, что надо бороться за права коров, и еще было много интересного. Иван, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.